Приветствую на моем канале, меня зовут Елена Туманова, и сегодня завершились бесплатные тесты нашего нового проекта K-Home. Для того, чтобы участвовать в этом проекте 5. Пятого... Ноября у нас официальный запуск, будет объявлено время и каждый желающий сможет зайти и уже начать зарабатывать. Для того, чтобы участвовать в K-Home, необходимо зарегистрироваться по моей реферальной ссылочке на платформе K-Mat Club. Далее перейти на такую вот страницу, перейти в левое меню и нажать кнопочку K-Home, либо нажать на вот этот черный баннер. И вы попадаете на отдельную страницу нашего нового проекта, нашей мультипрограммной жилищно-распределительной системы K-Home. Вот смотрите, на моем счету 90 400 км. Что дали бесплатные тесты? На бесплатных тестах каждый желающий совершенно бесплатно смог смоделировать ситуацию, которая будет, могла бы произойти при той или иной ситуации минимальная сумма входа на в этот проект 100 долларов но я рекомендую заходить по нашей стратегии у нас их будет всего три и каждую из них я смоделировала и на каждый получила свой собственный результат если вы заходите просто на 100 долларов то вы должны понимать что здесь нужно активно приглашать людей и больше работать если вы заходите по стратегии не менее чем на 200 долларов то у вас будет возможность приобретать большее количество мест и вам нужно будет меньше приглашать людей ну что ж давайте смотреть как это все работает нажимаем на этажи Первое, что нужно будет сделать после регистрации, это оплатить роялти, доступ, разрешение к заработку на проекте K-Home. Это стоит 15 долларов, это обязательное условие, это обычная практика и это нормально. После того, как вы оплатили роялти, вы переходите в K-Home, вы переходите в этажи и приобретаете себе места первый этаж у нас стоит 100 км и по закрытию первого этажа вы получаете 100 долларов причем идет распределение слева направо и в данном случае с нижнего левого места вы сразу же получаете свои первые начисления Итак, я зашла сюда по стратегии на 200 долларов я купила здесь два места и из заработанных денег я купила себе еще одно место. Это не просто пустые места, это не просто вложения, это живые места, которые в дальнейшем принесут мне очень хорошие доходы. Есть возможность клонирования наших мест и это очень интересный маркетинг и очень денежный. Итак, давайте посмотрим, что же произошло. Я купила себе первое место за 100 долларов, далее мой вышестоящий купил место подо мной и далее я купила еще одно место в результате я потратила 200 долларов система с этого места вернула мне 100 долларов то есть я заработала 100 долларов и на эти 100 долларов я купила еще одно место под собой вот так работает первая стратегия и если мой следующий партнер который становится ко мне вот сюда делает те же самые действия, заходят по той же самой стратегии, и если все партнеры будут следовать этой стратегии, то движение пойдет очень и очень быстро. Вы заходите на сумму 200 долларов, по факту приобретаете три места, и пригласить вам нужно будет в систему всего два или три человека, и если каждый будет заходить по стратегии, движение, конечно, будет сумасшедшее. Я решила изначально заходить на 500, то есть я здесь смоделировала эту ситуацию. Переходим на второй этаж. Второй этаж стоит 300 км. Я купила одно место на втором этаже. И смотрим, что же происходит. У меня стали открываться места, вот это все мои личные места на втором этаже. Смотрите, здесь стоят люди и моего вышестоящего, и другие мои партнеры, кто зашли по стратегии. И площадка уже закрыта. Со второго этажа я тоже заработала 100 долларов. Далее давайте посмотрим, что на этом месте. Вот смотрите, здесь тоже все закрыто. Смотрите, сколько здесь мест с буковкой «С». Это мои места, но это клонированные места, то есть это то, что уже открылось с моих заработанных денег. Система позволяет нам клонировать наши места, это не пустые аккаунты, это все оплаченные из наших заработанных денег. Единожды вложив в бизнес 500 долларов, мы получаем очень много собственных мест и переход на каждый этаж происходит автоматически. Подробнее с маркетингом обязательно каждому нужно ознакомиться, он очень-очень Интересно. Далее мы заходим по стратегии на 1000 долларов и открываем три места на первом этаже и одно место на третьем этаже. На втором этаже у нас все откроется автоматически за счет быстрого Закрытие первых площадок и автоматического перемещения на второй этаж. На третьем этаже стоит 800 км. Я купила здесь тоже одно место. И смотрим, что происходит. Здесь уже занято другими людьми. Здесь мой аккаунт уже клонированный. Давайте посмотрим, что под ним. Смотрите. Вот это все мои собственные клоны. И вот эти клоны, я не платила за эти места. Эта площадка открылась автоматически. Этот этаж, этот уровень на третьем этаже открылся самостоятельно. И я здесь зарабатываю, из этой площадки я тоже зарабатываю 800 долларов. Давайте посмотрим, что же будет, если купить одну площадку на четвертом этаже. Вчера четвертая площадка, я ее не покупала, она открылась автоматически. Эта площадка стоит 1600 долларов, я за нее не платила. Это было вчера, вчера на моем счету было... 1500 км всего. А вот посмотрите здесь, структура 89 человек. Это те партнеры, которые зашли в проект k клуб Club и проинвестировали. У нас есть стейкинг, туда люди инвестируют, и каждую пятницу мы получаем доходы. И мы, как инвесторы... Если хотим, участвуем в других проектах, которые запускаются в нашей платформе. Вот в кей home на бесплатные тесты зашли всего три человека. И посмотрите, какое идет движение. Это исключительно командная работа. Я помогаю своим партнерам, мои партнеры помогают мне, мой вышестоящий помогает мне и всей нашей команде. Итак, тоже посмотрите, сколько мест. Я с этого получила 1600 км. Вчера я открыла пятый этаж, купила одно место. Давайте посмотрим, что происходит. Посмотрите, эта площадка мне принесла 4000 км. Закрылась один раз. Давайте перейдем вот в это место. Это тоже мое место. И она тоже мне принесет денежек. Здесь, смотрите, вот уже тоже идет закрытие. Далее я открыла всего одно место в шестом этаже. То есть я моделирую ситуацию, которая могла бы происходить при таком движении. И теперь я четко понимаю, как здесь все работает. И естественно, увидев вот такую сумму на своем счету, я решила, что я буду заходить на 1000 долларов. Я хочу гораздо быстрее, чем за полгода, чем за год, заработать на свое собственное жилье. Смотрите, шестая площадка, у меня всего одно место, но здесь все закрыто. Вот шестой этаж мне принес 10 тысяч км. И седьмой этаж, это последний этаж. И этот этаж приносит мне три раза по 25 тысяч долларов. Смотрите, он закрыт. Все, тут даже стоит мой клон. Вот это место мне тоже принесет денежки. Давайте посмотрим. Да, вот как только начнет закрываться нижний ряд, вот эти три места также мне принесут 25 тысяч долларов. Вот смотрите, и один круг, то есть первый этаж, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И мы говорим только по первым уровням. По одному рабочему месту один этаж нам принес, принесет, если все закроется по одному кругу, 88 тысяч долларов. А посмотрите, на моем счету 90 тысяч 400. Это говорит о том, что этажи, разные уровни этажей будут закрываться неоднократно, а эта сумма будет здесь гораздо. Больше. То есть весь этот цикл может происходить не один раз и он реально произойдет. Получайте от меня инструкцию, заходим по стратегии и мы все очень быстро начнем зарабатывать. Жду вас в моей команде, все ссылки внизу под видео. И я думаю, что завтра мы увидим уже первые деньги на своих счетах. Всем хорошего дня и всем желаю удачи.